Давайте начнем с того, что что мы установили. Дальше вы сможете задать мне вопросы, кому что интересно, можете задать вопросы, у кого, если что-то там накопилось. Мы установили на этой неделе, вот за неделю это то, что было сделано, мы установили три моноблока в Москве. Ну, там мы запустили трехпостовую мойку, получается, в Москве. Это обычная мойка, это не мойка самообслуживания, обычная мойка была запущена нами. Дальше, это отправка моноблока 220 вольт. Уже, честно сказать, не помню, просто выписал себе, что мы делали. Отправка моноблока 380 вольт, это уже в регионы пошли. Отправка однопостовой мойки в самообслуживание во Владикавказ. Отправка моноблока 380 в Майкоп. Установка 4 поста в Нягань, Хмау Это пылесос, осматическая установка, в общем, все вместе. Потом дальше, это было, мы в Архангельске устанавливали оборудование, это почти год назад, и сейчас Клен захотел добавить туда еще АВД, чтобы пена шла отдельно, пена отдельно, вода отдельно, чтобы шли, чтобы не, не было смешивания, ну, минимальное, да, и поэтому, вот мы добавили ему еще 4 АВД, и установка двухпостовой мойки в белой глине, вот Сервис есть у нас в регионах. Да, сервис э, сейчас, вот так скажу. Сейчас как мы как мы производим сервис? Это для тех, у кого это там какая-то боль, и ну, кто думает, что мы э, ну не сможем обслужить а, свое оборудование, то, что мы уже установили. Смотрите, как мы поступаем. А, в каждом регионе есть а, какие-то бригады, или, ну, на, к примеру, если какая-то серьезная поломка, конечно, обязательно к вам выйдет, выйдут наши мастера, где бы вы ни находились. Даже если вы находитесь во Владивостоке, если это какая-то серьезная поломка, к вам вылетит наш мастер, это стопроцентно. У нас так было, мы отправляли в Уфу, когда программное немного там надо было исправить, переисправить, переделать по-другому. У нас вылетел человек и все это сделал абсолютно бесплатно для клиента. Клиент оплатил только за проживание и питание. Дальше, ну, так, таких было несколько случаев, когда наши мастера выезжали на объект, если нужно было или что-то переделать срочно, там, если там, или клиент хочет ну, переоборудовать что-то, там, например, да, тоже бывало, что наши мастера вылетали и делали эту работу. Вот, как мы работаем сейчас? Мы продали вам оборудование, дальше если у вас происходит незначительная какая-то там, там что-то открутилось просто, бывает такое, что где-то там со временем, там, через 15 дней, месяц, там бывает где-то может, может что-то подтекать, это в принципе 99% случаев вы можете, в принципе, там 22 ключ и все, просто потянуть и все, тогда у вас не будет ничего течь, это 100%, и часто бывает, когда там соединение, где бывают американки, просто-просто их нужно затянуть. Иногда у людей бывает паника, а, у меня все течет. Здесь, там что нужно, это просто крокодил, просто затянули, все, течь у вас перестанет. И клиенты наши, многие уже это знают, уже с этим сталкивались. Теперь дальше, что происходит когда клиенты, например, когда какой-то маленький ремонт, вы можете вызвать любого мастера, который находится у вас в регионе, мы оплачиваем эту работу. Если это гарантийный случай, то мы со своего кармана оплачиваем эту работу. Там это, это может быть разное, разные там какие-то там плату, иногда бывает такое, да, идеального, прям сто вы сами понимаете, что идеально это оборудование, оно может когда-то что-то, какие-то вещи, но Тут такая разница, кто как из поставщиков ведет себя в случае каких-то гарантийных. Есть люди, которые, есть организации, которые просто не поднимают трубки. И мои клиенты уже очень часто с этим сталкивались, когда просто они купили у кого-то оборудование, а в результате там просто тупо не поднимают трубку. Это не про нас, У нас, во-первых, у нас несколько человек отвечает на звонки, во-вторых, если у вас вдруг что-то произошло, вы вызываете любого мастера, и мы оплачиваем его работу, вот прям процентов вот сколько он попросил у вас денег, столько мы и оплачиваем. Вот, если серьезная какая-то поломка, все, отправляем или самолетом, или там на машине, или мимо будет проезжать какая-то наша бригада, там у нас несколько бригад, так что они заедут, у вас все сделают. Так. Если расширенная гарантия до двух лет, например? Чтобы вы понимали, расширенная гарантия, да, это у нас есть. Если вы открываетесь под логотипом КУГА, то мы даем сейчас еще тоже. Ну, если честно, это, это, конечно, все риски, получается, мы берем на себя. Это не клиент берет на себя, мы все риски берем на себя. Но, чтобы вы понимали, некоторые неправильно понимают расширенную гарантию. Вы, наверное, меняли, у многих из вас есть автомобили. Вы, наверное, меняли резину на автомобилях, да? или там какие-нибудь соленблоки, там что-нибудь такое, где протираются вот это резиновые части. Некоторые понимают гарантию, это под то, что любую резиновую часть тоже, там, например, в регуляторах какие-то там есть много резинок, да, которые стираются со временем, через год, полгода, год они могут стереться, это зависимость от интенсивности работы мойки. И некоторые наши клиенты, они думают, что ремкомплекты на вот это, это тоже входит бесплатно, это гарантийный. Я вам хочу сказать честно, я открыт перед вами, я всегда на связи, все клиенты всегда могут ко мне обратиться позвонить, я всегда открыт перед всеми своими клиентами. И я вам просто хочу объяснить, поймите нас, пожалуйста, такие штуки, как, например, сальники внутри, вот эти резиновые прокладки внутри регуляторов. Или вот, например, через год ну, у вас э, просто сальники в самой голове. Это такие изделия, которые не могут идти по гарантии, потому что они стираются не из-за заводского брака, они стираются не из-за того, что мы что-то вам поставили там плохое или хорошее, а они стираются просто потому, что пришел время, ресурсы, все исчерпан, они просто стерлись. Вот. И, конечно, это не гарантийный случай. Во всем остальном мы стараемся, платы, например, что-то произошло. И вот недавно был случай, когда у клиента заморосила, заребила плата, и клиент говорит, принесите, отправьте мне плату, заменить, потому что год еще не прошел, прошло 9 месяцев, мы говорим, все, проблем нет, мы заменим, ну давайте, говорю, попробуем заменить блок питания, иногда бывает, что из-за блока питания, там, да. мы заменили ему блок питания, все, все прошло, работает все идеально, он говорит, все прошло идеально, 1800, он купил 1700 рублей, кажется, он купил блок питания и 1200 рублей мастер, мы все это оплатили, все, все довольны, оборудование дальше продолжает работать хорошо, качественно. Вот, давайте так, пена или порошок? Пена, конечно, пена, потому что порошок, он работает очень плохо. Он, ну, в основном, он, почему Истабаль, Эрли, они раньше это практиковали, ставить порошки. Почему от них ушли? Потому что порошковая химия, она, во-первых, она не успевает вовремя, как сказать, расщепиться, что ли, я не знаю. Я, короче, не физик, не химик там, да, но я знаю, что мы... Сравнивали тоже, и были мойки, где уже использовались порошки, потом они как-то переделали, переоборудовали эту мойку под обычную пену, потому что порошки не смывают. У нас в России, чтобы вы знали, у нас очень э, такая грязная грязь, что ли, как правильно сказать, я не знаю, она, она, она более едкая, она более такая, э, поэтому чем в Европе. В Европе там, вы сами знаете, моют улицы, там максимум пыль там села и все, там у них хоть простой водой побрызгает, она у тебя чистая машина, после дождя уже машина чистая. А здесь же не так, здесь вы про неделю не помойте машину, у вас там облипнет так грязью, и даже не, не любая химия справится. Расходники это действительно мелочь, вообще вот что касается регулятора, я уже говорил, регулятор лучше, если он у вас через год-полтора вышел из строя, просто выкиньте старый регулятор, поставьте новый, все. Это та вещь, потому что там еще помимо вот этих расходников, там еще выходит из строя сам, сам вот этот вот механизм регулятора. Он разбивается, и в результате у вас, э, даже вы замените все CRM-комплект в регуляторе, он через три месяца у вас по-любому потечет. Вот это я вас предупреждаю. И, к сожалению, очень многие наши клиенты не понимают, что оборудование вы покупаете в бизнес, я постоянно это вам говорю. Вы покупаете бизнес, вы покупаете не картину в дома повесить, или там, я не знаю, какой-нибудь музыкальный центр домой, поет и поет, и хрен с ним, да, не будет петь, ну фиг с ним, там, починим или что-то сделаем. А это бизнес. И если вы хотите, если вы думаете где-то сэкономить, если вы думаете там... А где-то поставить что-то дешевле. Ну, это, не, это не про мойку. Поставьте лучше хорошее, дорогое, там, хорошее оборудование, чтобы оно работало без остановок, чтобы оно приносило вам прибыль. Потому что если она там, на 3-5 дней там, остановится мойка, вы больше денег потеряете, чем э, вы сэкономите на вот этих вот переходниках дешевых. Да, аппараты продажи тряпочек. Смотрите, чтобы вы понимали, сейчас на рынке, в общем, завезли из Турции или откуда-то завезли, короче, аппарат. Они привезли к нам тоже его и говорят, давайте мы будем нам, у вас будет там какая-то дилерская цена или еще что-то, и мы... Тряпка очень офигенная. Ну, там своя у них какая-то тряпка, тоже дурецкая. Это даже не тряпка, это какая-то одноразовая салфетка, ну, типа тряпки, что-то подобное. В общем, мы ее попробовали. Я просто офигел это вот если я рукой вот так убрал бы воду это больше эффекта произвело чем э, эта тряпка протерла поэтому я отказался ну, я какие-то знаете вот эти шляпные проекты которые там э, одноразовые чтобы кому-то продать а потом что-то слушать я ненавижу поэтому если я что-то продаю я хочу чтобы это было качественно чтобы завтра мы с вами потому что ну, многие клиенты наши это предприниматели и э, а я сам предприниматель, сам такой в крови, наверное, это у меня предпринимательская жилка, поэтому мне очень приятно с такими людьми общаться, я ценю дружбу с нашими клиентами, с кем мы уже подружились, поэтому для меня очень важно выглядеть всегда с поднят, высоко поднятым лицом, вот так, как сказать, да, головой, высоко поднятой головой, да, чтобы я завтра мог ответить за любую свою продукцию или за все, что выходит из нашего цеха. Ну, для закрытого типа, смотрите, как это измеряется. Глубина закрытой мойки должна быть минимум 8 метров, можно 9 там, да, ну, минимально это 8 метров, Это закрытая мойка. Значит, и впереди еще площадка должна быть а, примерно хотя бы метров, мы смотрели, 16 это минимальная, короче. Чтобы одна машина стояла, одна за ней в очереди. Или чтобы это могла выехать, вторая ну, здесь могла стоять в очереди. Поэтому мы глубину давайте посчитаем. Глубина это должна быть в идеале это 30 метров глубина самого поста и ширина, если каждый пост 5 метров ну вы уже сами смотрите, как вы хотите можно 5,5, можно 6, кто так, так тоже делает, тогда давайте вместе посчитаем, по 5 метров каждый пост, это получается 6 постов 30 метров, техническая пусть будет 5 метров это 35 метров и еще дополнительное какое-нибудь место для протирки если это тупиковая мойка, чтобы клиент выехал и пошел там где-то протерся, это тоже там это получается, только мойка занимает 30 глубина, 35 ширина Плюс место для протирки еще там метров 20 в ширину мы берем, там это уже получается 55 и также глубина. Ну, в общем, там дальше умножайте, сколько это соток. Я, если честно, я все-таки за честность, за правдивость, да, но мне кажется, покупать франшизу мойку самообслуживание, это такой, знаете, это такой... Зачем просто, просто зачем вам нужна франшиза, если вы сами ищете землю, если вы сами строите эту, эту мойку, если вы сами ставите это оборудование, зачем вам франшиза, зачем вам кому-то что-то платить? Там не надо обучать персонал, там не надо э, искать каких-то поставщиков, там, э, у вас вот этого всего головника, там нету. Чем и хорошо это мойки, вот сейчас да, многие ставят там бизнесы какие-то там, я сам такой, да, я там прохожу много тренингов, я пытаюсь делать продукт, я работаю над продуктом там. А я вам так скажу, вот это все может заменить одна хорошая мойка самообслуживания, поставленная в удачном месте. Она может иногда такую прибыль приносить, я знаю до сегодняшнего дня, сейчас в Москве есть мойки, которые в месяц, чистая прибыль этих моек доходит до 2 миллионов. Даже есть 9-постовая мойка, которая, ну правда, два года назад я знал, сколько она приносит, она приносила 3,5 миллиона. 9-постовая мойка в Москве. Поэтому это такой, знаете, это такой бизнес без головника. Если у вас где-то там под подушкой лежат деньги, или там, я не знаю, где-то вы их храните, или меня вообще убивает, когда покупает какую-то себе квартиру там или еще что-то, что, что как-то по там по 40 тысяч или по 30 тысяч ее сдавать, это там на всю жизнь. Ну блин, купите землю за эти же деньги, или там арендуйте землю, постройте там мойку, и она будет вам приносить, причем вы можете вообще про нее забыть там, она просто работает сама по себе, приезжайте, забирайте деньги, все, там ничего проблемного нет. Что мы сейчас сделали новое? Мы э, сейчас поставим в, в пылесосные станции, раньше, если пылесосные станции, нельзя было подключить онлайн, к онлайн-кассе, нельзя было э, карт-ридерам, вы не могли, вот, например, взять, купить карту и эту карту там, приложить к пылесосной станции, чтобы она списала деньги. Сейчас вы можете, э, уже наша пылесосная станция позволяет поставить туда карту лояльности, э, поставить, э, подключить его к онлайн-мониторингу, э, подключить его, вот тут вы сможете собирать всю статистику, кто спрашивал про то, рентабельность пылесосной станции. Там будет вся статистика, она будет вся записываться, если хотите, там можно будет выставить, чтобы вам в день, в сутки приходило одно сообщение в мейл и на почту, чтобы, ну... О том, сколько денег вообще за целый день принесла там мойка и плюс отдельно пылесосные станции. Сейчас это возможно сделать, так что заказывайте в новых пылесосах, это все возможно. Вы сможете спокойно, у вас будет работать и все будет проходить через онлайн-кассу. Так что вы можете не переживать за то, что завтра вас могут наказать за то, что у вас эти деньги нигде не фиксируются. У нас скоро выйдут сенсорные мониторы. Честно, я противник сенсорных мониторов, потому что при солнечном все равно ярком свете они все равно, их бывает не видно, они все равно начинают тусклеть, темнеть экран все равно начинает, но некоторые клиенты прям принципиально хотят сенсорный экран, без проблем мы это сделаем, уже я думаю, что к концу июля у нас уже будет сенсорный монитор, причем мы купили, закупаем сейчас, самые хорошие, мы долго-долго, я их искал, смотрел и коллег своих, кто занимается этим, я нашел очень хорошие мониторы, которые лично проверяли, как они работают. Они работают там и с водой, и с пеной, ну как, все как вы любите, в общем. Так что у нас будут тоже, да, скоро сенсорные мониторы. Земля есть, денег нет. Блин, у вас самый лучший случай. У людей 90% наших клиентов э, есть деньги, нет земли. Если у вас хорошее место, мы даже готовы рассмотреть, э, сотрудничество с вами. Если земля находится в хорошем месте, то без проблем давайте вместе запустим мойку там. Это железно. Даже если не мы, то у нас очень много клиентов, которые с деньгами, которые хотят найти человека, у кого есть земля, или арендовать землю, у кого-нибудь там ищут землю, или 50 на 50, короче, там уже сами как договоритесь, в общем. Не бывает универсальной пены. Все, у кого уже есть мойки, они знают, что не бывает универсальной пены, которая работает везде хорошо, или все время хорошо. Одна и та же пена может сегодня мыть, хорошо отмывайте, и хорошо пенится. Завтра она может перестать мыть и перестать, это зависит от воды. Если в этом случае вообще самый идеальный вариант, чтобы у вас всегда работала хорошо пена, поставьте умерчитель на входящую воду. Нормальный хороший умерчитель на входящей воде, он себя окупит с головой уже за полгода вы окупите все, все свои вложения в самый-самый дорогой умерчитель и потому что у вас тогда будет ну, шансов, что у вас будет работать любая химия, ну, поднимается процентов с, там с 30 до 70 вот так вот примерно. к сожалению на удаленке мы столкнулись с тем что люди которые находятся где-то в регионе там они не так скрупулезно относятся к своему своим обязанностям и поэтому я вот вот этот момент сейчас надо как-то вот правильно все продумать чтобы в каждом регионе россии сейчас было наше представительство кто хочет с нами поработать велкам мы готовы но единственное мы будем с вами очень э, строго вот так вот могу сказать. И мы очень предвзято относимся ко всем своим дилерам или там дистрибьюторам, как можно это назвать, в общем, которые будут находиться в регионах. Почему? Потому что это продукт, который сейчас уже Куга, это уже становится как знак качества. И я хочу, чтобы это всегда так и было. И поэтому я... Не хочу лишний раз открывать где-то по предстоительству, если я не буду уверен, что человек действительно стопроцентно хорошо будет, не будет выполнять свою работу. А, ну, смотрите, заказав у нас, во-первых, если вы уже у нас купили оборудование, то вы, покупая какие-то запчасти, комплектующие, вы уже получаете хорошую скидку. Так что с удовольствием обращайтесь, мы отправим, сейчас ДЭК работает очень хорошо. Да, у них раньше были проблемы, сейчас ДЭК работает идеально. С дэк ПЭК, это все у нас здесь вокруг рядом есть. Поэтому мы вам отправляем через 2-3 дня в принципе, я думаю, они будут у вас. В первый раз, раз в ну, через месяц вы заменяете масло. Причем, я обычно, вот раньше, я сам ставил эти мойки, сам ставил оборудование, плюс у меня была большая сеть моек. Что я делал? Я снимал заднюю крышку, выливал все это масло, бензином поласкивал это все, закрывал крышку и заливал масло сверху. Для чего я это делал? Потому что на дне остаются очень много окалин. И вот эти окалины, ну, все равно это негативно, да, это все равно нехорошо для работы помпы. Поэтому слили масло, с бензином побрызгали все, вымыли там все полностью, закрыли крышку, залили масло через месяц, потом каждые три месяца. Желательно, чтобы не было написано на помпе, ну, по крайней мере, хавки, желательно, там написано 10В40, там, это, это полусинтетика. Я советую, и сама фирма даже, я разговаривал с техними представителями, они говорят, что лучше заливать минеральное масло. Все, кто находится от Центральной России и дальше в сторону Владивостока, у вас просто непаханное поле. Все города от тысяч населения, смело открывайте мойки, вы будете хорошо зарабатывать. Турбосушка, она дает горячий воздух. Обычный воздух. Чем это хорошо? Объясню. Турбосушка, она получается, вы эти капли не то, что вы вгоняете. Если обычным пистолетом воздушным вы выгоняете эти капли и гоняете его по всему кузову, да, там и надо это протереть все, то турбосушка чем хороша? Вы направили ее и она сразу же моментально сушит. Испаряются эти капли они испаряются поэтому конечно удобнее работать турбосушкой я например если выбирать между обычным воздушным пистолетом и турбосушкой, я выберу турбосушку потому что с ней не надо там гонять по всему кузову эту, эту эти капли просто направили она сразу же высушила эти капли все это моментально происходит так мешок пылесоса можно стирать нужно стирать пылесосные мешки нужно стирать и обязательно, во-первых, каждые два дня, вот прям возьмите себе, даже каждый день, блин, поставьте своего администратора, заставьте его, чтобы он каждый вечер брал, вытаскивал мешок, ставил туда новый помытый мешок. Берете этот мешок, ни в коем случае не мойте его пеной бесконтактной. Почему? Я объясню. Она сушит. Если вы руки хоть раз попадала бесконтактная пена на руки, вы, наверное, видели, замечали, как руки очень сильно сохнут. То же самое происходит с мешками. Они сильно рассыхаются, в результате они быстро у вас просто э, начнут рваться. Поэтому, что вы делаете? Берете хозяйственное мыло, именно хозяйственное мыло. Намылили мешок хозяйственным мылом. И никакого высокого давления, просто шлангом, водой и хозяйственным мылом. Все, помыли, высушили до конца, поставили его, заменили э, старым шум. Что это дает вам? Единственное, что вы понимали, зимой у вас все равно будет в пенной вот этой магистрали, у вас все равно будет вода зимой. Почему? Потому что а, зимой, чтобы это все не замерзло, вы можете или отключить вообще и просто подавать пену уже через обычный водяной пистолет. Лучше всего ставить два АВД, потому что, во-первых, они проработают вас дольше, во-вторых, у вас клиенты не будут недовольны тем, что у вас идет постоянно подмес пены, потому что, ну, это происходит. А когда у вас два АВД, у вас такого не будет происходить. Там, два, там несколько вариантов вообще сейчас, тем более на рынке, несколько вариантов подачи пены. Это компрессор, это воздушный просто ставится баллон, вот этот компрессор. Второй вариант, это обычная пена ставится, пенная насадка подается через дозатор, да? Третий вариант, это инжекция, когда подается, уже на высоком давлении всасывается просто химия. Идет. Четвертый вариант, это когда идет инжекция, плюс идет еще инжекция, подсасывается воздух. Это специальные ставятся такие инжектора, они не дешевые, сразу предупреждаю, вы можете свой, получается, частотник наладить так, чтобы там было у вас небольшое низкое давление, чтобы ну, от количества оборота в общем, можно регулировать давление, чтобы кто не знал, если. Вот, поэтому вы даете подачу воздуха, вы даете подачу химии, это уже в магистраль высокого давления, и на выходе ставится широкая какая-нибудь форсунка. Вот, и тогда у вас будет подаваться пена на низком давлении. Во-первых, это большой плюс. Пена лучше расщепляется, соответственно, экономится сильно химия сама. И пена она сильно экономится. Спасибо всем, кто был с нами, кто нас смотрит. Всем нашим клиентам, зная, что наши, много наших клиентов нас постоянно смотрят. Всем вам огромное спасибо, что доверились именно нам за то, что вы работаете с нами. Мы работаем над качеством продукта. Вы сами это знаете, сами это видите. и Многие приезжают к нам в цех, даже после того, как они уже установили с нами оборудование. Просто посмотрите, что есть у нас еще новенького. Так что всего хорошего всем. Больших вам денег, счастья и не болейте! всего חרושה.